Предположим, нам необходимо создать вот такую шахматную фигуру. Это еще не реальный предмет, а цифровая модель, созданная на компьютере. Она обрабатывается специальной программой Slicer, которая разрезает созданный объект на тонкие горизонтальные слои и преобразует в набор команд, которые указывают 3D-принтеру, как и куда нужно наносить материал при печати данного объекта. Когда программа закончила все расчеты, за дело принимается принтер. В печатающую головку вставляется специальная пластиковая нить. Шестеренки проталкивают нить в сопло, где происходит ее плавка с последующей экструзией вязкого материала. Тонкие слои, размером всего в несколько микрон, принтер накладывают друг на друга, превращая виртуальную модель шахматной фигуры в реальную. Таким образом можно создать предмет любой геометрической формы.